1954 год Сэр мы смогли заставить ее работать мы можем испытать ее прямо сейчас отлично давайте ее испытаем в какой год вы хотите отправиться отправимся в 2022 год посмотрим на нашу страну будущего на идеальный мир победившего коммунизма <музыка> что чертов хохол! Глупый москаль! Какого хуя! Я предложил им сдаться, и варвары галы сдались. Так что я сохранил им их жизнь. Это неправильно, Римсан! Никакой жалости к бесчестным трусам! Зачем их убивать? Они знали, что их меньше и даже не сражались. Они опозорили своих предков! Откуда мне взять рабов, если бы они умерли? Должны были сделать цепуку, как благородные самураи. Убить! Пощадить! Убить! Пощадить. Короссимас. Гратия. Наш мир существует не один миллиард лет. Наша планета сформировалась более двух миллиардов лет назад. Сотни миллионов лет назад на Земле зародилась жизнь. Десятки тысяч лет назад появились люди. Они вечно воевали между собой, как в далеком прошлом, так и не в очень далеком прошлом. Да даже сейчас это происходит. Жизнь эволюционирует на нашей планете безостановочно, и все это привело к тому, что ты добавил хренов ананас в эту гробаную пиццу. Французское вино лучшее в мире. Нет, я делаю лучше. Нет, я. Неправда, итальянское вино лучше. Нет, я лучше. Италия лучшая. Падла. Да пошел ты к черту. Хорошо, решим как мужчины. Ладно, это значит быть в войне. Я меняю сторону, я больше так не могу, я сдаюсь!